Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Тема нашего сегодняшнего влога ⁇ это уход при такой патологии, как псориаз. Это достаточно важная тема, потому что людей с кожными проблемами с псориазом, с атопическим дерматитом достаточно много, и уход за такой кожей, он имеет некоторые ограничения и нюансы. Ну, начнем с того, что псориаз – это мультифакторное заболевание, то есть у него до конца не изучена природа его возникновения, обязательно вовлечена иммунная система, наблюдается дисбаланс между, например, про- или противовоспалительными цитокинами, также есть генетическая предрасположенность, которая тоже очень важна, и поэтому, когда врач принимает впервые, например, больного с псориазом, он всегда собирает анамнез и спрашивает, не было ли такого же заболевания у кого-то из родственников. И проявляется, как правило, псориаз э, тоже различно, он может быть менее тяжелый, более тяжелый, может быть с обострением, может быть, с вовлечением, например, даже опорно-двигательного аппарата, то есть наблюдается, например, артропатия. Но для всех пациентов с псириазом, как правило, характерно усиление пролиферации кератиноцитов, Эпидермиса, то есть повышенное роговение кожи, гиперкератоз, сухость кожи, наблюдаются псориатические бляшки, определенные другие симптомы. Мы сейчас не будем их подробно обсуждать, потому что наша задача понять, как за такой кожей ухаживать. Важно понимать, что так как псориаз это хроническое заболевание, то препараты, которые человек вынужден применять, применяются практически всю жизнь. И все эти препараты, как правило, обладают определенным рядом побочных эффектов и своим действием, с помощью которого они оказывают эффект против соответствующей патологии, ряд – это препараты, которые обладают иммунодепрессивным, иммуносупрессивным действием, то есть это могут быть и глюкокортикоидные гормоны, это могут быть и селективные иммунодепрессанты, например, моноклональные антитела, это могут быть и... Это статики, статины, это могут быть препараты с противовоспалительным действием, если преобладает, например, воспаление. Те же самые системные ретиноиды достаточно часто применяются. Это синтетический аналог витамина D, кальципатриол. Это ну, более, скажем так, безобидные препараты, такие как перетен, цинка или, например, нафталантская нефть или тот же березовый ньоготь, вспомогательные. И побочных эффектов у всех этих препаратов достаточно много. Надо еще заметить, что псориаз очень часто лечится фототерапией, то есть используются методы физиотерапевтические с использованием оптического спектра, это могут быть Такие методики, как пулотерапия, облучение с использованием фотосенсибилизаторов, специальных препаратов, которые снижают устойчивость кожи к ультрафиолету Поэтому об этом тоже надо помнить и стараться кожу от ультрафиолета естественного защищать Поэтому уход будет строиться вокруг лечения для того, чтобы нивелировать в основном побочные эффекты этого довольно-таки агрессивного лечения что касается ухода, так как мы при помощи угнетения нормальной микрофлоры и кожного иммунитета получаем дисбаланс этой нормальной микрофлоры, то в уход имеет смысл вводить препараты, которые, например, содержат лизаты бактерии или пребиотики, такие как альфаглюкан, или инулин или бетаглюкан и другие компоненты, которые будут нормализовать микробиом. Из наших препаратов это сыворотка пробиоскин, которая будет и увлажнять хорошо, и имеет легкую текстуру, не будет забивать поры, если ее использовать на лице, ее можно использовать и на теле в том числе И в принципе в уходе препараты с проеприбиотиками будут достаточно востребованы у людей, страдающих псориазом Учитывая то, что повышенное роговение эпидермиса, гиперпролиферация керциноцитов эпидермиса, сухость кожи, это, можно сказать, бич людей с псориазом, то различные эмаленты, смягчающие средства, средства, которые восполняют липидную составляющую нашего защитного барьера, будут тоже не лишние. Из этих препаратов я бы выбрала наш крем восстанавливающий с натуральным увлажняющим фактором, с его компонентами, который называется NMF Protection, и безводный гель который называется Ceramid Skin Saver, содержащий биоцерамиды, содержащий множество масел, есть у него силиконовая составляющая, и это фактически заместительная терапия для несостоятельной липидной части гидролипидного барьера. Если э, наблюдаются какие-то повреждения кожи, которые нужно побыстрее заживить, то на помощь нам может прийти, например, гель интенсив регенерации с депантенолом и бета-глюканом и различными другими компонентами, которые успокаивает кожу и стимулирует эпитализацию, если кожа повреждена. Это тоже гель, который можно использовать и при обычной какой-то травматизации кожи, он можно использовать после пилингов, но в аптечке пациента с псориазом он будет тоже, скорее всего, востребован. Естественно, очищать кожу нужно наиболее мягкими средствами, поэтому для мытья и лица, и, возможно, и тела можно прибегнуть к очищающим средствам на бессульфатной на основе, например, гель, очищающий с кока-глюкозидом в качестве моющего компонента. И э, им можно, естественно, умывать не только лицо. И для защиты от солнца, особенно когда ультрафиолетовый индекс высок, э, стоит э, обращать внимание на безжировые, например, текстуры, если, например, лицо, комбинированная жирная кожа, часто бывает, что стандартные солнцезащитные средства будут тяжеловаты для таких людей, а oil-free текстура, например, мультипротектора с SPF 50+, будет отвечать всем этим требованиям и, кроме того, будет хорошо и эффективно защищать кожу от солнца, имея достаточно высокий SPF-фактор. Вот такие препараты из нашей линейки были бы интересны людям, страдающим псориазом, ну и в конце я бы, конечно, еще напомнила, что существуют определенные нюансы поведения человека с псориазом, то есть он должен помнить, что не нужно долго принимать ванну, находиться в душе не более 5-15 минут. Это Помогает сохранить гидролипидный барьер и, собственно, лучше себя чувствовать с этой точки зрения. Не нужно проводить какие-то агрессивные мероприятия с кожей, использовать скрабирующие частицы, какие-то кислоты, средства, пилингующие с низким паш. И стараться все-таки наиболее мягко ухаживать за кожей, насколько это возможно. Плюс, очень большое внимание нужно уделять гигиене. По возможности, одноразовые полотенца для лица или тех участков кожи, которые повреждены. Если полоцен... полотенца многоразовые, значит, их нужно очень часто стирать при температуре более 60 градусов, но, как правило, с этими банальными истинами любой человек с проблемной кожей или с какими-то кожными заболеваниями знаком, но не лишнее будет напомнить, поэтому делитесь тоже в комментариях своими возможно, какими-то лайфхаками, какие вам э, средства помогают, какие, может быть, такие совершенно очевидные вещи помогут, помогают вам переживать вот эту патологию как-то более комфортно, возможно какие-то косметические средства, которые вам нравятся, специализированные шампуни, при какой температуре воды вы принимаете ванну и вам комфортно. То есть такие мелочи могут помочь людям, которые страдают от этой патологии или, например, только недавно дебютировала эта патология у них или у их детей, и в общем наши советы могут совместно им помочь. Поэтому я я буду очень благодарна, если в комментариях вы поделитесь своим опытом или опытом своих родных. Кроме того, если видео было вам полезно, ставьте лайки. Это помогает продвижению канала и мотивирует нас на запись новых видео. И подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых наших блогов.